Всем привет! Сегодня будем красить яйца оригинальным способом с помощью манки и пищевых красителей. В результате яйца получаются объемными и как будто пушистыми. Список всего, что нам понадобится, смотрите в описании под видео. Первым делом покрасим манку. Насыпаем в стаканчик столовую ложку манки. Добавляем в нее красительно на кончике ножа перемешиваем теперь капаем несколько капель водки и размешиваем до однородного окрашивания всей манки вот манка вся у нас окрасилась теперь высыпаем окрашенную манку на чистый белый листик распределяем ее тонким слоем и оставляем высыхать до полного такого сухого состояния таким способом готовим манку разных цветов чтобы из имеющихся у меня красителей получить фиолетовый оттенок я сейчас смешаю синий и красный цвет в равных пропорциях теперь добавлю сюда манку ну и дальше перемешиваем водки также смешаем синий с оранжевым насыпаем манку размешиваем добавляем водку и мешаем хорошо в результате получился коричневый цвет пока манка сохнет, займемся яйцами чистовым это яйца, складываем в кастрюлю Заливаем водой комнатной температуры, так чтобы полностью яйца покрылись водой. Яйца тоже должны быть комнатной температуры, тогда они не потрескаются. Отправляем на умеренный огонь, ждем пока закипит и варим 8-10 минут. В это время подготавливаем красители согласно инструкции на упаковке. Высыпаем в подходящую емкость. Заливаем горячей водой градусов 70-90. Я наливаю примерно 170-180 миллилитров, поскольку я уже красителя отсыпала с пакетика. Добавляем в каждую чашку столовую ложку уксуса и перемешиваем хорошо. Прошло 10 минут, яйца уже сварились, теперь будем их окрашивать. Берем и помещаем, красить. Важно, чтобы все остальные яйца в это время были в горячей воде. Если яйца покрыты не полностью, то время от времени их переворачиваем, чтобы они покрасились равномерно. Выдерживаем яйца в красителе минуты 2-3. Чем дольше подержим, тем более интенсивную окраску получим, а затем достаем на бумажное полотенце. Красные, оранжевые синие яйца у меня уже есть. Теперь я хочу соединить красный краситель и синий, чтобы получился фиолетовый цвет. Наливаю примерно половину красного и половину синего. Оставшийся синий наливаю половину оранжевого и теперь еще смешиваю оранжевый и оставшийся красный. этого яйцо мы получили там где смешивали красный и синий цвет здесь у нас красный и оранжевый и смесь синего и оранжевого стала вот такой оливковый оттенок яйца пока наши яйца будут сохнуть Отделяем белок от желтка. Желток нам не понадобится. А белок слегка взбиваем венчиком. Взбиваем так, чтобы просто масса стала однородной, чтобы можно было ей смазывать яйца. Теперь берем кисточку, берем яйцо и смазываем его тонким слоем белка. затем обваливаем крашеной манки можно окрашивать либо в этот же цвет как яйцо окрашено либо в какой-нибудь другой также можно смазывать яйцо не полностью а рисовать какие-то узоры Такой красивый ободочек получается. Также можно смазать яйцо до половины. Покрыть одним цветом. Затем ставим. Яйцо в какую-нибудь рюмочку или подходящую емкость и даем просохнуть яйцо уже подсохло. Теперь смазываем белком вторую половинку и обваливаем в другой цвет, например, в оранжевый. посыпать так как вам удобно также можно использовать не окрашенную манку Также я оставила одно яйцо белым, не окрашенным. Можно его каким-нибудь цветом с помощью манки окрасить. Вот такое практически шоколадное яйцо у нас получилось. Также можно смешать несколько цветов манки в одной миске валять уже в смеси яйцо вот такой вот с разноцветной крошкой будет также можно уже обсыпанное яйцо немножко разнообразить нанести в нескольких местах белок и присыпать каким-то другим цветом Вот и все пушистые яйца на пасху готовы светлого вам Христового воскресенья. Если вам понравился мой метод окрашивания яиц, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.